Почему история древнерусского присутствия на Афоне так интересует католиков? знаете, это вообще очень интересно. Проехав по Западной Европе, встречаясь с итальянцами, французами, немцами, я был удивлен, насколько для них наследие Афона, именно наследие восточной христианской мистики особо интересно и актуально. Сегодня в современную эпоху всеобщей секуляризации отхода от духовных первоистоков и утраты в западной цивилизации вот этих вот мистических традиций христианского монашества, вот особую ценность и интерес как раз приобретает духовный опыт афонского монашества. То есть получается таким образом, интересуясь вопросом хри... восточного христианства, они э, пытаются защитить себя? Возможно, и защитить себя, но в первую очередь, я думаю, это естественная потребность человеческой души э, искать общение с Богом. А поскольку общение с Богом возможно через э, мистический опыт, прежде всего, то вот... Э, Этим, по всей видимости, обусловлено, что э, на Западе очень много кто обращается к опыту Афона. Что больше всего интересовало посетителей ваших лекций? Э, сложно. Так, Хотя бы так, самые типичные вопросы. Однозначно сложно так обозначить, поскольку мы проехали десяток стран, сегодня уже одиннадцатое. У меня лекция. вот В каждой стране, перед каждой аудиторией возникали разные вопросы, но прежде всего, конечно же, интересовала духовная сторона, духовный опыт афонских монахов, возможность... Как-то приобщиться к этому опыту, в том числе и посредством, чтобы на Афоне и за людей молились. Поскольку люди нуждаются в такой духовной помощи. Черный выр. Как получилось так, что этот скит никто ранее не обнаружил? Или просто не знали, что это именно черный выр? Он существовал. Знали, что есть такой скит, но не знали его происхождения. То есть эта страница была забыта с середины 19-го столетия, когда там пресеклась духовная жизнь наших соотечественников. Сначала запорожские казаки там жили, затем задунайские казаки. Когда после упадка задунайской сечи прекратился приток монахов, обитель пришла в упадок и стала заброшенной, и после этого никто просто не помнил, откуда она, как она была основана, кем и так далее. Поэтому вот благодаря работе в архивах уже удалось найти эти редчайшие свидетельства и восстановить по крупицам историю этой обители. Я так понял, что это была одна из причин, которая подвигла вас на открытие института и в такое сложное время. Открытие института произошло раньше, как раз он был создан с целью искать документы, свидетельства, касающиеся нашей духовно-исторического наследия, традиций, которые сконцентрированы на Афоне. Вопрос такой, немножко... Он не политический, но все равно он такой немножко острый. Ваше отношение к коммунической церкви, объединение католической и православной церкви? Я не считаю, что объединение необходимо. Необходим диалог, общение, знакомство с культурами. Однако православная церковь должна хранить свою традицию, в том неповрежденном виде, которым она сохранила, и в частности, как это представлено на Афоне. Последний вопрос. Ваши творческие планы. Так что нового Вы планируете в ближайшее время? Знаете, продолжить работу по изучению нашего афонского наследия и содействию его возрождению. Спасибо. Да, спасибо.